В последнее время все больше и больше людей начинают понимать, что незрелость это большая беда и пытаются найти какие-то решения этой серьезной задачи. Действительно, незрелость порождает очень много проблем. От болезней, проблем в семье, нереализованности в жизни до алкоголизма, наркомании, игромании и раннего ухода из жизни. То есть это серьезнейшая проблема на сегодняшний день. И хорошо, что ей стали интересоваться. Но, исследуя этот вопрос, мы увидели, что многие осознанно, а чаще всего неосознанно, не желают быть зрелыми, не желают взрослеть. «Хочу, не хочу взрослеть» – Вот даже звучат такие слова. И, а ведь что за этим кроется? Почему человек так относится к этой очень важной теме? Почему он не хочет взрослеть по-настоящему психически, физически и духовно? Ведь это и есть зрелость. Так вот, этот вопрос мы сегодня с вами обсудим и найдем решение, подскажем вам, как определить свою зрелость и что нужно сделать для того, чтобы все-таки это желание, это желание, стать взрослым, оно пробудилось и стало двигать вас по жизни к лучшей жизни, к более счастливой жизни. Потому что зрелый человек – это счастливый человек во всех планах, во всех отношениях, от материального до здоровья, до духовного. Поэтому сегодня в 19 часов вебинар на тему «Хочу, «Не хочу взрослеть».